Думаешь, ты крутой повар и можешь готовить в любом ведре? Ты готов в ведре, а я буду готовить в эталоне.